Всем добрый день! В нашей беседе мы поговорим о природных антиагрегантах, то есть продуктах, травах и специях, улучшающих реологические свойства крови и таким образом препятствующих тромбообразованию. Эта тема была важна всегда, а в настоящее время просто актуальна, учитывая, что основным патологическим звеном при коронавирусной инфекции является нарушение микроциркуляции. Многие знают, а некоторые и принимают самый распространенный антиагрегант аспирин, который имеет различные названия. Наиболее известные из них кардиоаспирин, тромбоас, кардиомагнил, тромбопол, полокарт, аспикарт и еще здесь два десятка названий. Принимать аспирин надо только по назначению врача который обязательно учитывает, что польза такого назначения однозначно превышает риск побочных действий. К сожалению, побочных явлений достаточно. Это может быть эрозивный гастрит, бронхоспазм, анемия, токсическое поражение печени. Кстати, из-за этого детям до 12 лет аспирин противопоказан. Редким, но очень опасным осложнением является желудочно-кишечное кровотечение и даже кровозлияние в мозг. Поэтому непоснованное самоназначение аспирина и особенно на длительный срок просто рискованно. В этой связи полезно будет знать, что есть продукты, улучшающие реологические свойства крови. Понятно, что их действие уступает по силе лекарственным средствам, но это прием полезных продуктов, которые можно назначить себе на всю жизнь. Конечно, за исключением лекарственных трав. Их применяют периодически для усиления эффекта. Список продуктов составлен по группам и в алфавитном порядке. Объяснять механизм действия каждого продукта нереально по времени, но о некоторых мы поговорим. Так, в списке лекарственных растений вы увидите кору белой ивы и таволгу. Дело в том, что салицилаты были открыты благодаря этим растениям. А впервые аспирин был получен из таволги и назван по первому слову ее латинского имени спирия ульмария. Только была добавлена буква А, означающая ацетил, и окончание ин для благозвучия. Конечно, вы обратите внимание на печень трески. Казалось бы, жирный продукт, но дело в том, что в печени, помимо всего прочего, содержится гепарин. Собственно, он и название получил по греческому названию печени гепар. Вот, в принципе, и все мое вступление. Желаю вам полезного просмотра.